Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Белыч, и у нас очередная посылка с магазина Computer Universe. Наверное, уже где-то 43-45, где-то так, то есть точно уже счет потерял. А, давайте смотреть, что внутри. Посылка заказана была уже после снижения лимитов, но в целом удалось уместить в сумму 500 евро все, что я хотел. Давайте посмотрим, что же здесь внутри. Потом расскажу, как долго она шла и так далее и тому подобное. Ну, как обычно, большое количество упаковочной бумаги. И внутри две интересные коробчушки. Первая коробка это вот такая вот дуаловская Asus 2060. Почему Dual? На самом деле, потому что мне нужно было уложиться в определенную сумму, вот, ну и, соответственно, ее проще продать порой, потому что люди берут более-менее дешевые видеокарточки, вот, им нравятся там именитые какие-то бренды, да и, в принципе, давно я не смотрел на Дуалы. то есть, обычно Strix заказываешь или что-то такое, вот, соответственно, хотелось посмотреть на ее систему охлаждения, что-то поменялось, возможно, и так далее, и тому подобное. Ну да ладно, к ней мы еще вернемся, скроем ее, посмотрим. А вот, но есть здесь еще вот такая вот вещица. Вам уже кажется, что вы не знаете, что это может быть? Это Деволтовский э, лазерный нивелир. Э, он достаточно дешевый. Строит он две оси, то есть горизонталь и вертикаль. А вот, Но, в принципе, для бытового использования, поскольку я не занимаюсь профессионально строительством, он подходит идеально. Давайте на него тоже взглянем сейчас. Сейчас беру немножко, все это раскидаю. Мы на него посмотрим. Стоит он дешево, порядка 10 тысяч. Для такого устройства это низкая цена. И, в принципе, выполняет достаточно хорошо свои функции. Давайте смотреть. Итак, друзья, разгреб я немножко стол. Смотрим на само устройство. Поставляется он в кейсе. Кейс вот такой вот, удобный, достаточно компактный, то есть, чтобы вы не повредили прибор при транспортировке. Что, в принципе, мне очень нравится. Мне нравится техника в кейсах, потому что э, намного удобнее ее эксплуатировать, скажем так. Хотя, конечно, место она занимает несколько больше. Так, давайте открывать, вскрывать. Кстати, у гейса есть ручка. Очень круто, удобно для переноски и транспортации. Так, что у нас здесь внутри? Комплектация у него достаточно простая. То есть инструкции, гайды, гарантийки. Ну и, соответственно, сам прибор. Есть еще к нему вот такая вот штучка. Это типа крепежа, чтобы его крепить на... Какие-то поверхности, то есть здесь, как вы видите, металл, на самом приборе есть магниты, соответственно, он сюда магнитится очень хорошо, и потом вот это вот крепление можно где-то засверлить, либо как-то иным способом прикрепить, то есть тут, в принципе, есть вот такая вот лапка, можно за что-то его зацепить, то есть разные способы крепления. Но вы должны понимать, что в комплект не входит штатив или что-то подобное, хотя многим бы хотелось. Вот, Но не мне. У меня есть штатив обычный от моей, соответственно, от моего освещения. И он подходит по разъему. Почему я так все уверенно говорю? Потому что я его уже вытаскивал из коробки. Он мне нужен был срочно на балконе. И я не успел, к сожалению, снять э, видео до этого момента. Потому что срочно воспользоваться им пришлось. Здесь также шли три батарейки в комплекте. Ну, потому что нужно для его питания. То есть у него используется... Три пальчиковые батарейки. И, соответственно, они включены в комплект. Ну и вот так вот выглядит само устройство. Принцип действия простой. Эта кнопка строит горизонталь, это строит вертикаль. Вот, собственно, и все. Здесь есть крепление под штатив. Соответственно, у меня стандартный штатив подходит. Отсек для батареек. Ну и, соответственно, два магнита для крепления вот этой вот подставочки. То есть, хлоп! Все зафиксировано одирается не так легко ведь поэтому ну, здесь хорошие магниты типа неодимовых какие или как они там называются точно не помню уже а вот давайте посмотрим как это дело все работает то есть вот у нас горизонталь вот у нас вертикаль работает очень хорошо единственный минус наверное это углы наклона то есть построить эм, скажем так Линию горизонтальную можно, хотя многие пишут почему-то, что нельзя, она будет строиться. Но вот когда вы начинаете его вот так как-то поднимать, или вот так, что у него маятник не хватает ему зачастую, скажем так, разбега, чтобы строить это все ровно самостоятельно. Но я не знаю, как это объяснить. То есть маятник имеет достаточно ограниченный ход. Вот, возможно, кому-то будет полезно это знать. Соответственно, у маятника также нет ограничителя для транспортировки, то есть функции, чтобы его фиксировать состояние. Но поскольку техника продается долго, многие говорят, что прибор достаточно долго служит, работает, и без этого, то есть не сбиваясь по своим каким-то настройкам. Вот. Но тут уже, как говорится, у всех свое мнение. Для бытового использования я думаю, что он мне более-менее сгодится, и никаких проблем не будет. Так, давайте посмотрим теперь на видеокарточку. Все-таки канал у нас больше IT-направленности. Вот такая вот дуалочка замечательная. Так, надо опять-таки вскрывать все это дело. Потому что, как и всегда, подцепить не всегда удается. Эть. На самом деле, я уже не помню, как выглядят дуалы. Я помню, что когда-то они выглядели белыми. А это было в 10-м поколении. Сейчас дизайн им что-то поизменяли. И дизайн системы охлаждения тоже. Там про новые карты -то, ничего толком рассказать пока не могу. Пока еще не видел. Да и, в принципе, 2060, как вы понимаете, вышли не так давно. И заказывал я ее можно сказать, на дате выхода. Вот. Вот такая вот карточка. Потом, кстати, она уйдет на перепродажу. Так что, если кому-то будет интересно, то, соответственно, пишите. Поменяли способ упаковки. Хотя не знаю, насколько данный способ лучше. Мне кажется, нифига не лучше. Но, скажем так, продать ее... Бушной, намного сложнее То есть Упаковка сделана таким образом Что по факту ну, Повторить ее То есть вернуть карту обратно Будет проблематично Хотя может быть я Сейчас не уверен Но мне кажется что это так вот, Распаковывать сейчас что-то мне не хочется Потому что как-то оно ну, странно сейчас давайте попробуем Где-то я такое уже видел Но я вот не помню где мне кажется, что такая схема упаковки, она очень странная. Мне кажется, что ее применяли когда-то очень давно. Напишите, что вы думаете о такой вот упаковочке. Нет, карта все-таки вытаскивается. Так что от бэушности никак это не защитит. Вот. Хотя было бы неплохо, чтобы делали защиту от карт То есть, чтобы ее невозможно было уложить обратно в коробку, скажем так, без повреждения целостности. Вот, вот такая вот карточка радиаторы неплохие в принципе но тут уже надо разбираться то есть что они охлаждают как это все устроено потому что честно говоря не смотрел карта достаточно жирная то есть здесь ну наверное минимум два слота она закроет а вот но ну, будем надеяться что хорошее охлаждение правда ну вот на вид внешний вид на ощупь сделано так непонятно то есть надо будет смотреть насколько она качественно выполнена, потому что вот, вот эта вот пластинка у меня не вызывает никакого доверия, она что-то слишком хлипкая. Ну да ладно, я думаю, друзья, что мы на все это посмотрим немножко позже, сделаем на нее конечно же обзор, вот. чтобы соответственно иметь представление о ней и о 2060 в целом, как о поколении видеока Хотя не думаю, что топ-то -то далеко ушло от 1070. Или 1070Ti. Вот как-то так, друзья. Вот такая вот распаковочка у нас получилась. Вот такая вот карточка достаточно интересная. Вот такой вот лазерный нивелир. Ну, что мог, о них рассказал. Так что, друзья, если вы решите купить что-то в Computer Universe, то помните, лимит на покупку 500 евро. 500 евро именно на сам товар, без доставки, без оплаты. Вот, соответственно, можете себе прикупить там видеокарту или что-то другое, если цена вас устроит. Ссылка на магазин, а также код на 5 евро скидки, как и обычно, будут в описании. Всем еще раз спасибо и удачи вам, друзья!